Ремонтный табурет на колесах Norberg N30S1, предназначен для удобной работы около автомобиля. Имеет мягкое сиденье с пролоновой набивкой. Мобильность сидения обеспечивается наличием четырех колес, расположенных по периметру основания, что, несомненно, обеспечит быстроту перемещения по рабочей зоне. В конструкции данной модели предусмотрены выдвижной ящик и открытый лоток в основании табурета для хранения и транспортировки необходимые инструменты. Прочная конструкция сидений обеспечивает устойчивость. А небольшие габариты не займут много места в гараже, мастерской или на СТО.